Mm. <music>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 участник лейбла black star после ухода из black star Егор начал работать в совсем другом направлении стримить игры помирился с поперечным и возобновил съемки роликов на youtube чем и заслужил большую лояльность третье списки инста самка резко стал самой обсуждаемой персоной последних месяцев после разоблачения ее блогером Никитой лолом из-за этого многие ролики с участием дальше ее парни набирали преимущественно дизлайки но это не помешало набрать сотни тысяч подписчиков и записать успешный альбом также в список сам